Культурно себя вел, блядь. <свеч> честно говоря, нет. Нет? Он тут как <свеч> <свеч> я, ну, как планировалось. Буква Ю. Оху Ю. Ну, ё мать, смотри, <свеч> что это? <свеч> Он должен прийти, да? <свеч> Походу, это какой-то пиздец. Почему? <свеч> я этого не знал. <свеч> я охуел <свеч> твой, я реально <свеч> это <свеч> такой... Что это? Это закладка, закладка. Закладка, блядь. Да, я блядь. Хуя себе, блядь. Закладка. Хуя себе, блядь. Друзья встречались! Хуя, пидорасы, блядь! Как вот потом? Вот, вот, вот вы начнете меня ненавидеть за то, что я ублюдок хамский, блядь, я всех вас оскорбляю, Но вы, ну, вы оставили да. у меня, блядь. Я его выпью нахуй. Не похуй. Подонки, блядь. Хуя? А это я еще не все двери открыл. Продолжим к вас. Хуя <пост 9 women> мы, в, мы в кустах напротив почты откидывали какое то пиво, как пятерку шли, а потом забрали. Походу Еб가지고... ебать мой хуй, ниху, ниху, ебать. Хуя <гласные> я такие просто конченые. <пляются> да, так, так, так. Вот мы увидим Катю, у меня появилось. Я вижу, это тряпка, блять, бумажная. Да, да. одноразово ее как бы захуячил и. Она будет полоться, да? Я его это, да, он, bunlar, кстати, его это, в да, он ты, ты, это психушке, да, у меня я Это ты дал, что ли? Да, я дал. Я стал, да, это не хуй, это не мусс на остальных, блядь. ты наоборот, блядь. Они, блядь, умные, да, я умный. Они об этом не знают, мы их наибием умрем. Мы их наибием умрем. Поддонок, блядь. Поддонок, поддонок. Значит, не просто поддонок. Понимаете, это что идет ты? Хорошо, вот это даже разбьет. А режь последняя гуляет бей посуду, я плачу, да. Да, да, да. рок н ролл блядь. Сейчас я работаю два через два, знаешь, что работает сейчас. Так. Роман? Вчера я видел роман, блядь. Да. Я вчера отходил в. Воду. Я надеюсь, скандал нахуй захотел. Ты чё, блядь, такой там на складе был, пиздец, я все, я вс, я нахуй, я говорю, верный полю, мне плохо, вот сейчас я соберусь, нахуй, и уйду в верный, я вообще похую. <с office> Я такой скандал закатил, вот, я заебался нахуй Я тебя не блядь, это пиздец У нас все, они все вытрохали во мне, блядь Какой-то он, блядь, соляркой отдает Солярочкой Эй, Вин Дизель, я Вин Дизель, блядь Дизель А хули, блядь, я тебе говорю, это психологическое давление гораздо сильнее, чем физическое Это пиздец, блядь Я, блядь, тебе шоу, шоу, шоу, шоу, какая-то, короче Хуйня, блин, мне кто-то перехватил, нахуй, пиздец, короче понеслось, блядь. Я два дня просто тоже, пуф. Так это... Я, я даже людей этих не знаю, понимаешь? Ну такое бывает разве, блядь? Бывает, конечно. Одноразовые друзья, блядь, бойцовский клуб, блядь. Я просто, ну, я в охуе, блядь. Я в Южном просыпаюсь, у меня миллион пропущенных звонков от Юли, блядь. Я боюсь, нахуй, идти домой к ней, ну, к своей, она мне, нахуй, сразу, блядь. Я дошел до общения, сейчас думаю, ну, его нахуй, я не пойду, нахуй. И вернулся обратно, кажется, сюда, пошел, в южный, обратно. Заебал, я тут, я стих написал, давайте я стих прочитаю. Ну, не, ну, это ровно год назад я вот написал вот этот стих. Не бывает случайных людей, не бывает рандомных идей. В этом мире все не случайно. Э -э, Подзнание мне так отвечает. И не стоит копаться в себе, все проблемы оставив во мне. Нужно лишь постепенно вопросы решать, чтобы стало чуть легче дышать. Вот, вот этот стих вот я написал ну, в сентябре прошлого года. Мне Шепелева сказала. Она, по-моему, одна из первых, там, то ли первая, то ли вторая, кто, кто его прочитал, она говорит. Он что-то кажется незаконченным, и спустя год вот, я, я написал продолжение НБСЛ 2, ну, не бывает случайных людей угу. Я, блядь, не могу его найти, блядь Я его написал, написал на бумаге Он где-то валяется да. блять, не бывает Блядь, вот он, ёпту Во Нет, вчера Потому что здесь есть кусок, кусок идей, которую закинул этот э, Зеленов Одна, одна строчка именно им навеяна. вот И вот НБСЛ-2. Мы все для чего-то друг другу даны. То Божья воля или происки сатаны. И чтобы друг, с другом ужиться, нужно со, своими, со своим внутренним я договориться. Да, разные все же бывают. А, да, люди разные все же бывают. Одни живут, другие играют. И если пытаться э, иное понять, сильнее как личность не получится стать. Вот это вот 21 я написал. И в жизнь в жизнь, блядь. Третья серия меня забанили за какой-то видос, оказывается, блядь. За вторую серию сериала меня забанили в ТикТоке, блядь. Вот, вот, вот, Хотя там вообще ее нет, блядь. Меня забанили в ТикТоке. Ты бал там получил, да? Ну, ну я подал апелляцию, сейчас вернем ее. Ну чё, вы охуели. Пидарасы, блядь. Ну чё, блядь. Я столько этих апелляций выигрывал. У Ютуба, у ТикТока, даже у Sony Entertainment Russia, блядь, там. Пластейшн, что ли? Нет, там Sony мне за какую-то песню, типа, подложенную под музыку, подала. Вы говорите, на авторские права, я такой, блядь, нет, они такие, хорошо, нет, так нет, И вот ну вот буквально там за сутки Вы что, ебанулись, блядь, потом оказались пьюшками, блядь, вместе с ними, нахуй, ебать, пьюшку, нахуй, этот пиздец был Так они все, что-то мутят, да? Я прикинь, спички экономлю, у меня, блять, три спички, блять, я один раз поджег, поджег газ, блять, у меня греется.